Желаю нам, желаю нам мира и еще раз сыра, и к нему красное вино для продолжения пира, чтобы лечь уютнее на дно или драку, коль задира. Еще что можно пожелать хвостато-сероватым, поменьше пить, а также жрать. Не быть одуловатым. И чтобы откушки ускользнуть, которые не дремлет. Кусок, чтоб счастье умыкнуть, Котов в преддолжностях надуть, Чья совесть к нам не внемлет. Чтоб сыр у нас швейцарский был, а также шоколад. Про счет упомянуть забыл. Но если ты друг не дебил, в наличке тоже рад. Так что. Там что там? Мира и добра? Да пусть оно все будет. Придет прекрасная пора и рай. В душе наступит. Не покидать российский борт. Чинить на месте сразу. Такой наметить горизонт, Как заключительный аккорд, Чтобы городился весь народ. Враги. Набрали говна в рот И сдохли все заразы Желаю нам Желаю все Пусть толще колбаса И это все произойдет Коль веришь в чудеса С Новым Годом, друзья С Новым Счастьем Это обязательно надо написать Наверное, по всему миру